Добрый день, Марина! Спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась дать нам интервью. Добрый день! А мне будет очень приятно поделиться с женщинами своим положительным опытом. Тогда, Марина, у меня сразу вопрос к тебе. С какой историей ты ко мне пришла, обратилась ко мне за помощью? И вообще, какая была причина обратиться за помощью к психологу в... Вот в положении, что было в твоей жизни такое? Ну, если ты помнишь, Лен, я пришла к тебе, как психологу, абсолютно разбитая, абсолютно потерянная. Да. Дело в том, что на тот момент я встречалась с мужчиной, с которым была уже знакома два с половиной года. И эти отношения, они были какие-то непонятные, какие-то вялотекущие. И в конце концов у меня просто наступила депрессия и появились мысли, а что мне ждать от этих отношений? А что будет дальше? А куда они ведут? Мне надоело ездить туда-обратно, потому что на тот момент этот мужчина жил в другой стране. Мы жили в разных странах. Угу. В конце концов, у меня возраст. Мне 46 лет. И мне надо как-то устраивать свою жизнь. А здесь все топчется на одном месте. И что оно будет дальше? И к чему эти отношения приведут? И нужно ли в конечном счете вообще их продолжать? Да, я помню... Ты говорила о том, что его друзья влияли на его выборы и на его мнение, и то, что ваши отношения были непонятными еще и по этой причине. Конечно, со всех сторон на него давили его друзья. Ну как же так? Ну знакомство по интернету, ну к чему оно может привести? Это так несерьезно. Какие серьезные женщины там могут быть? И тем более ты же знаешь, что всем этим женщинам надо. Им надо только уехать за границу из своей страны. Их интересуют только деньги. Ну и так далее и тому подобное. Все в том же развитии, все в том же ключе. Да, и тогда теперь расскажи, пожалуйста, что повлияло на изменение отношений. Ну, в тот момент я встретила тебя. Да, спасибо. Что... Спасибо за комплимент. Я это так понимаю. Ну, конечно, комплимент. Потому что ты как психолог мне очень помогла. Ты разъяснила мне, что же происходит на тот момент в наших взаимоотношениях. Угу. Из нашей первой встречи с тобой я поняла, очень многое поняла. И у меня зародилась надежда. То, что ты говорила, я внимательно конспектировала, я внимательно слушала. И хотя было страшно в тот момент вериться и впустить в свою жизнь, в свои отношения другого человека, mm -hmm. в то же время я чувствовала, что за твоими словами, за всем тем, что ты мне говоришь, есть какой-то глубокий, какой-то настоящий смысл. Mm -hmm. И эти знания теории любви, которым ты меня учила, они открыли что-то новое для меня. Они открыли новое видение наших взаимоотношений. Показали на ошибки, которые были между нами, которые я допускала, и достаточно серьезные ошибки. Угу. И в целом из этой теории любви я поняла, как нужно правильно себя вести и как нужно сделать так, чтобы его чувства были действительно по-настоящему глубокими, чтобы от него исходили действительно настоящие чувства любви. <говорит> И как ты это, как ты можешь констатировать факт э -э -э проявления этих чувств? Но я стала делать все то, как ты меня учила. Да. И как, не как ты поняла, что вот его чувства вот вдруг вспыхнули к тебе так? Что он тебя так. полюбил необыкновенной любовью. Как ты это поняла, как так. ты это увидела? Да. Ну, во-первых, по реакции. Ты мне говорила, что будет определенная реакция с его стороны, определенное действие. Да, в результате так оно и получилось, и так оно и сходилось. Угу. Я выбрала определенную тактику поведения. Так. И, и после этого я почувствовала исходящие от него Другие вибрации, исходящие а. от него настоящие чувства. Ага. И как результат он сделал мне предложение. Да, да, да. да. Это было таким потрясением, таким открытием, таким, так, это было так классно. Да, да, да. И, да. Теперь, и теперь я точно знаю, как вести себя надо с настоящим мужчиной. Вернее, ну, с любимым, как вести по-настоящему себя с любимым человеком. Да. И... Эта любовь со временем, я чувствую, она становится более сильной, более глубокой. Она выходит, ну как бы это сказать, на более высокий, другой уровень развития. Он не может надышаться на меня. Он мне говорит, какая я лапочка, какая я солнышко, блиночки с меня сдувает. То есть ты хочешь сказать, что ваши отношения качественно изменились? Конечно, конечно, качественно изменились. И за это огромное тебе спасибо я хотела сказать. Да, спасибо. Я, да я не просто не хочу здесь больше сконцентрировать внимание на э, вот это перевоплощение, которое произошло. Ты скажи, пожалуйста, до того, как ты получила эти знания, у вас были такие отношения раньше? Вот когда вы там встретились, когда начинались отношения? Я поняла, поняла. Нет, не были. Не были. То есть ты хочешь сказать, что получив эти знания, теории любви, ваши отношения просто воспылали любовью Gosh, друг к другу? Конечно. Они дали мне возможность не только выйти замуж за любимого человека, uh -huh. но они дали мне возможность научиться, как правильно себя вести, как сохранить эти отношения и как их действительно качественно улучшить. Да. Это, и это не менее важно, чем выйти замуж. Да, да, да, даже, да. Даже еще важнее. Да. Я, кстати, поздравляю тебя, Марина, с достижением великолепного результата. Ты молодец, ты огромная молочина, потому что Спасибо. ты приложила огромные усилия, ты была настойчивая. Я помню тебя, что ты не позволяла себе никаких а, а, назад, каких-то отклонений или что-то. Решительно... Я шла вперед. Да, ты шла вперед и достигла своего, то есть ты пришла к желаемому результату. И самое главное, конечно, не, не просто то, что вы поженились, а именно то, что между вами образовались такие великолепные чувства. Теперь хочешь ли ты что-то сказать или какое-то обращение к моим женщинам, потому как они попали ко мне именно на в таком же положении, как в свое время ты попала ко мне? Да, конечно, хочу сказать, я хочу сказать, что, девчонки, ничего не бойтесь, идите вперед, дерзайте, хуже точно не будет, mm -hmm. будет только лучше. Слушайте Елену, применяйте mm -hmm. на практике те знания, которые она вам преподает и чему она вас учит, и все будет просто замечательно, вы всего добьетесь, все будет окей. Спасибо тебе, спасибо Марина, тебе за это интервью. Спасибо за пожелания моим женщинам. И желаю тебе оставаться счастливой и такой радостной и любимой женщиной Спасибо на большое. всю оставшуюся жизнь. Спасибо, Леночка, очень-очень рада за тебя. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Ну все, на этом мы как бы завершаем наше интервью. Еще раз спасибо и всего доброго. Спасибо, до свидания. Угу.